света Привет всем, попался против пати в своих фанатов в Диссите, и они решили просто меня зловолнить. К сожалению, для них я пикнул свою сигнатурную Марси, и сейчас я по шагам буду рассказывать, как их выносить вперед ногами. Приятного просмотра. Первым шагом будет пикнуть Марси. Второй шаг ⁇ стартовый закуп и иконка на Харду. Третий шаг ⁇ агрессия или фарм на линии. Like you in my bed, but you keep me on red. Oh, sure. everything is like a test. I better not text or I'll come up dead. I you said i don't think you understand what you're doing oh oh a call an ambulance call an ambulance but not for me oh, I I struck, you, so I... Шаг четвертый, собрать Батл Фьюри и продолжать аутфармить. Пятый шаг. Собрав окончательные предметы на урон и выживаемость, а.к.а. БКБ, можно идти и выносить их вперед ногами. Down on a mattress, I just wanna have it, I just gotta have it Loomers all around, Everybody Everybody to to say your body is fantastic I don't want girl, not a piece of glass plastic Head to toe, they say that she's a black Yeah, the whispers all the around, and she has a reputation Don't want me to feel a sin, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session, you, you get right? what I'm saying And they say that she's not easy, no, she's really, really confident like to get away. He I he he heard, he heard, he he heard you like to stay out late. I heard you had a couple <laughs> boyfriends. I heard, right. I, heard right. I, heard right. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. 'Cause all the guys with you tonight. They say They say she's too, too, too cold. Cool. But she came from nobody 'cause he knows. They say she. Так, шестой, выслушивать их оправдание своего проигрыша. Тебе малыш? Да. <Стит> да, Хочешь больше видео по доте, ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся на канал, а также вступай в дискорд. Всем спасибо, всем пока.